Всем привет, дорогие друзья и, конечно, подписчики. А вы знаете, что НЛО сюда прилетает ради множества целей. Но я вам сейчас расскажу. Множество странных договоров было заключено. Я, кстати, это узнал и увидел множество интересных моментов, которые вы даже не знаете, закрываются огромной необычной плитой. Вообще в последний момент я хочу вам рассказать о том, что вы даже не знали. Множество НЛО и множество пришельцев сделали одно «но». Есть договор с людьми с пришельцами, это реально уже есть, но исходя из ситуации, вам никто про это не расскажет. Но есть раса инопланетных существ, которые разделены на разные типы. Первый тип – это очень странный, потому что они сделали договор о похищении людей. Конечно, это странно звучит, потому что, когда вы увидите, что БНЛО утаскивал людей куда-нибудь, но это исходя суть правда, потому что множество мы видим таких необычных явлений, как люди исчезают или просто-напросто пропадают. Таких очень множество случаев, и объяснить никто не может. Как пенсионер мог пропасть или как... Пожилая девушка пропала, или женщина, или там неважно кто, но они пропадают. Исходя всей ситуации, их не находят. Кому они нужны? На органы? Бабушка или дедушка? Да вы извините меня, конечно. Но исходя суть, не только исчезают взрослые, но и дети в основном. Почему? Объяснить также очень тяжело. Есть вторая необычная раса инопланетных существ, которые... Здесь и на Земле находится ради золота. Такие были необычные моменты, как в Канаде, в США, в России, в Китае и в других уголках мира. Они также залетали в шахты и забирали золото, даже были сделаны очень огромные видеосюжеты. Как группа ученых решили доказать, что в этой заброшенном месте, допустим, где добывали уже золото, уже типа нету. Но суть исходя из ситуации, они засняли, как НЛО из можно сказать из породы вытаскивало золото. Такое есть и очень странно. Но это только две расы, а третья раса управляет, дорогие друзья, нашей необычной планеты, но ну, так считают просто множество людей считают что все наоборот, люди управляют с планеты Земля, но исходя от той ситуации, есть расы рептилоиды, которые, они скрываются рядом с людьми, они находятся, они разговаривают как люди, они дышат как люди, но их иногда выдает множество э, таких маленьких и необычных таких моментов, то глаза у них то появляются на шее как будто жабры то иногда кожа белая. Это видно, что когда ты находишься там где-то в другом месте, заметно, что они скрывают. Но суть опять, это не те, которые вы привыкли видеть, как... Э -э Ящериц. Они не похожи на ящериц и много чего скрыто, это будет скрыто. Но суть, исходя от той ситуации, должен, должно понимать каждый, что есть множество тайн, которые находятся не в космосе, а на земле. Еще миллионов лет назад эта земля была просто земля. Здесь ходили динозавры, здесь было все, что угодно. Были гигантские деревья, но их вырубали специально. Здесь были, оказывается, и великаны, и все, что угодно Находя даже в Китае множество костей необычных, можно сказать, летающих существ. Это так называемые драконы, потому что в Китае поклонялись раньше драконам. Вы все видели, что множество таких интересных моментов. Фильм называется как «Удар дракона» или там еще что-то. Но суть в том, что на каждой, можно сказать, уголке может, на нашей планеты... Была своя, знаете, как вам сказать, вера. Все знают, что оно разделяется на множество раз. И на человеческие, и на инопланетные. Но суть не в том, что я сейчас говорю, а суть в том, что сейчас происходит. И Земли появляются необычные явления. Вот, например, этот кадр, который вы видите. В тумане появился неопознанный летающий объект. А рядом его стали окружать вот эти необычные какие-то дроны, можно сказать, помощники. Рядом с ними подлетает неопознанный огромный объект. Суть в том, что везде происходит что-то необычное. Да, объяснить очень тяжело по многим причинам, что это нереально. Потому что, ну, как я, если я не заснял, значит, я это не видел. Но суть опять не так происходит, а все очень странно. Все происходит очень быстро, и вы, допустим, там, где были, там уже будет совсем другое. И вот, что суть происходит? На нашей планете начинается необычное и очень странное явление. По всему миру происходят вот такие необычные видеосюжеты. Необычные просыпаются какие-то НЛО, в тумане появляются какие-то объекты. А иногда э, мы видим какие-то необычные монстры появляются. Но суть опять. Откуда они взялись? Никто вообще не знает, что их вообще привезли, можно сказать, с другой планеты. Множество существ, которые находятся на Земле, это чисто с другой планеты, потому что много чего мы с вами замечаем и видим, это мы не придаем значениям. Да, идет, так и идет, или, а пусть так и будет, или, а, вось и пронесет. Да, такого не должно быть по многим причинам. Суть в том, что я сейчас не могу вам ничем, дорогие друзья, вот именно подсказать. Сейчас идет то, что и должно идти вы все замечаете и следите за телевизором или там за а, в ютубе или множество других а, информационных там сетях но опять же посмотрите что происходит сейчас мы видим множество таких природных явлений резко похолодание просыпание вулканов резко были пожары потом исчезли теперь просыпаются необычные наводнения и вот это все идет по кругу. Да, вулканы проснулись, но есть множество тайн, которые вы не знаете. Как они просыпались и почему? Говорят, что это все дело НЛО. По многим причинам мы видим, что НЛО не просто будет а, вулканы, но и целенаправленно, чтобы сделать, там, допустим, землетрясение или что-то еще. Но, исходя из всей ситуации, они пытаются, как будто, знаете, нас убрать с этой планеты. Сейчас будет такое, что мы будем сами выселяться, полетим, наверное, на Луну или на Марс. Но вот посмотрите этот кадр. Этот кадр был сделан в 2019 году учеными. Они заметили необычное движение в этом районе. И что самое странное, этот объект... Появился, откуда не возьмись, просто появился. Да, рядом находится вода. Скорее всего, он вышел из воды, потому что множество спутников не видели его вообще движения. И вообще спутники не могут заметить движение НЛО. Это реально, и потому что э, очень тяжело, они как будто э, незамечаемые. Но опять же, посмотрите внимательно. Они прилетают ради одной цели. Кто-то выкачивает ресурс планеты, то есть воду, даже воду. Кто-то выкачивает изумруды, кто-то золото, кто-то людей, кто-то еще множество других. Почему они все это делают, я не знаю, дорогие друзья. Для чего они... Но исходя из всей ситуации, пока мы замечаем только а, вторжение, а, нападение. Да, такое уже идет. Потому что сейчас они вообще нас окружают по многим фронтам. Но опять же... Посмотрите внимательно, что это такое. Вообще, объяснить очень тяжело. Но люди слышали необычные звуки у этого НЛО. Как будто он пытался просверлить дырку там, в этой необычной э, пародии. Но, опять же, мы видим то, что нам показывают. Мы не можем подойти прям в упор, потрогать. Такого еще не было ни разу. Или считается, что это фейк, или нас обманывает. Но, исходя всей ситуации, опять же, я говорю... Мы можем только смотреть, но не трогать. Есть такое у нас э, привычка... Давайте мы теперь поймем другую сторону людей. Зачем они вообще пустили инопланетных существ? Вообще они не имели права по многим причинам. Здесь живут уже люди, здесь то, то, то. Пришельцы привезли каких-то там домашних животных, скорее всего, монстров. И они сейчас обитают в Мексике. Не так давно я уже рассказывал, что на фермера просто-напросто нападали какие-то три блед, бледных, огромных а, существа. В Бразилии а, какая-то необычная двух можно сказать, метровая шпала с длинными руками, также нападала, и они появляются везде. Но суть не в том, что они появляются, а суть, почему их привозят. Для того, чтобы нас напугать, мы и так видим, что очень огромные неопознанные объекты на земле находятся, кстати, эти кадры были сделаны во Франции, в горном местности. Мы видим, как огромный НЛО и необычный какой-то... Я сперва подумал, что это, скорее всего, корабль. Но, скорее всего, может такие есть. Появился здесь ниоткуда не возьмись так же. Они появляются вообще. Говорят, у них есть специальная маскировка. Они могут перелетать тихо. Но, люди, я вам скажу кое-что еще интересное. Вы, наверное, ездили там в какие-то необычные места. У вас, наверное, в ушах был какой-то необычный звон. Вы все, наверное, слышали. Этот звон как раз издают специальные НЛО. Они так маскируются. И мы слышим необычный э, свист в ушах иногда. Бывает такое, закладываются уши. Или еще, типа, э, горло начинает как-то неправильно себя чувствовать. И... Это не болезнь, это сразу вам говорю, это рядом с вами находится неопознанный летающий объект. Или бывают такие магнитные, как это, там, э, волны, дают вот такие неопознанные объекты для того, чтобы я, честно, не мог сперва подумать, но сперва я понял, что они э, иногда дают такую чтобы импульс, чтобы никто здесь не знал, что здесь происходит. Потому что множество, у кого телефон, у кого-то компас, они выходят из строя. Но вы видите самые необычные кадры, которые вообще происходят на нашей планете. Я не пугаю вас никого, а все, давайте мы будем бегать. Я повторяю, это дорогие друзья для того, чтобы вы видели все, что происходит. И все, что вы видите, чтобы вам было очень интересно знать, что мы на Земле не одни, да и в космосе также. Думайте о том, что происходит и почему нас обманывают для того, или тянут время, или запутывают. Я честно не знаю. Но я знаю, что плохие остались, а хорошие улетели. Или все наоборот. Плохие, хорошие улетели, плохие прилетели. Так что смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам интересно. Ну а от вас только я жду комментарии или вообще-то вопрос. До новых встреч. Пока-пока.